Приветствую вас на канале Максим Черепанова города городе Краснодар. Сегодня мы с вами поговорим о центральном округе города Краснодара. Он у нас э, занимает третье место по объему территории и граничит с, по улице Красной с западным округом, э, улица 40 лет Победы. Некоторые дома входят в Прикубанский округ, некоторые дома входят в центральный округ города Краснодара. В район ХБК и в микрорайон ТЭЦ входят в центральный округ города Краснодара. Также Черемушки, Дубинка, центр города, район Северных Мостов. Это все в центральный округ города Краснодара. В центральном округе города Краснодара не так много сейчас строится новых многоэтажных домов, но они у нас есть. И есть очень хорошее вложение именно сейчас, когда мы с вами разговариваем об этом именно понимать надо. А также располагается частный сектор, которого достаточно много в центре города Краснодар. Почему Краснодар называют иногда большую деревню. Вот. Но в то же время по центральному округу достаточно большое количество трамвайных путей, хорошо развитая инфраструктура, много детских садов, рынков, школ и садиков. Да? Парки, большое количество парков. Цены на недвижимость в центральном округе города, города Краснодара будут, опять же, варьироваться очень сильно. Если мы будем рассматривать старую пятиэтажку, которая построена в 70-х годах, 69-й до 80-го, то там цена будет варьироваться от полутора миллионов до миллиона двух миллионов рублей за однокомнатную квартиру. От 1 900 000 до 2 600, 2 700, в некоторых случаях до 3 миллионов двухкомнатная квартира. И если мы будем рассматривать трехкомнатную и 4-комнатную квартиру, которая располагается, опять же, в пятиэтажных домах, там цена будет варьироваться от 2,5 до 3 600, 2 700. Но все будет зависеть от состояния квартиры, от ремонта, от мебели. Если рассматривать... На то здесь достаточно дорогая недвижимость в центральном округе есть бизнес-класса дома, в которых трехкомнатная квартира стоит от 8 миллионов. При чистовой отделке есть большие пентхаусы по 125-150 квадратных метров, которые располагаются на последних этажах с большими террасами. Они стоят ну, на сегодняшний день где-то порядка 9,5-6 миллионов рублей. Вот. Частный сектор, если рассматривать в этом микрорайоне, то есть если дом будет полноценный с участком хотя бы 6 суток, но дом будет большой и новостройка, в районе 200-300 квадратных метров, то стоимость этого дома будет от 17 миллионов рублей и выше, до 30-40, вот. Часть домовладения можно купить в этом микрорайоне, достаточно большое количество домов, которые строились семьями, потом семьи разъезжались, и в этих частичках можно купить от миллиона рублей будет одна комната и земля полтора сотки, да, например, или можно купить двухкомнатную за 2 миллиона, да, в доме, именно в доме, которому принадлежит еще чуть-чуть кусочек.